Приветствую, друзья! У нас в гостях доктор натуропатии Островский. И мы продолжаем нашу передачу в отношении артериосклероза, нарушения кровеносных сосудов, и которые дают очень много хронических и острых заболеваний. Да, возникает вопрос. Вот, много людей спрашивают сразу, как бороться вот с этим холестеролом, Потом откуда -то у нас склероз, как с ним бороться, что провоцирует этот склероз сосудов, высокое давление, аритмия и начинается, начинается, начинается. Полезен ли холестерол? Другие говорят не полезен, третьи говорит бесполезен. То есть врачи разделились на множество концессий и у каждого свое мнение. Один говорит, что у вас должен быть 150 холестерол, другой — это да не лет он должен быть сколько угодно. Дело не в этом. Дело от, совершенно, от физиологии, от образа жизни и, и так далее. В общем, это столько вопросов. И потом, от чего он зависит? Может быть, них Мы говорили, как-то упоминали о йоде, о щитовидной железе. Помните, сколько интересных вопросов? Многие смотрели, а многие не смотрели. Я позволю себе задать вам такой вопрос вкратце хотя бы. Когда у человека острая или хроническая болезнь, то весь животный мир, включая млекопитающий, не ест и не пьет. Но мы этого не делаем, поскольку люди не могут полностью отрешиться и заниматься только здоровьем. Поэтому мы изобрели в наших клиниках Жидкое питание. Mm. То есть нельзя ничего жевать. Вот. Это лечение. Вот. Когда человек живет, когда в желудок попадает пища, аутолис или аутофагия не включается. А если мы не запускаем аутофагии, мы ни одну болезнь не вылечим. То есть самоотечение, ангину. да? Самовыздоровление, самоомоложение, саморегенерация. А теперь мы поговорим, какие еще причины вызывает артериосклероз да. и нарушение кровообращения. Особенно в головном мозгу, в сердце, в легких и сексуальных органах, детородных. Мало кто говорит и осуждает, одна из главных причин – это гипофункция щитовидной железы. Я бы сказал, что 90-95% городских жителей имеет гипофункцию щитовидной жизни с детства. Но однако анализы не показывают начальные, средние и запущенные. Запущенные показывают состояние нарушения щитовидной жизни. А средней тяжести и начальной ничего не показывает, Но процессы дегенерации, они продолжаются. Вот одна из причин проблем с холестеролом, закупорка кровеносных сосудов, это и есть гипофункция щитовидной железы. Я бы сказал, пандемия. Везде, везде, везде, Практически не хватает йода и других микро-макроэлементов. Как сера, цинк, йод, медь, молибден и так далее. Их много. Это все нужно для метаболического обмена. Вот. Ну, Поэтому это искусство выздоровления. Как восстанавливать здоровье, это уже искусство натуропатии. Мы проверили уже. И в наших клиниках уже сколько времени? Я около 50 лет я делаю общее заключение. Хотя я не могу сказать, что 100% мы можем помочь. Но из 100 человек, 85-90% процентов людей можно вылечить. Не залечить, не временно улучшить, а полностью убрать все причины возможные. А их много. И очень важна экологическая среда. Теперь представьте себе, что если сравнить дозы, которые принимают японцы, в миллиграммах количества йода, а нам европейцам американцам говорят, в микродозах. То есть, допустим, если беременная женщина получает 200, максимум 250 микрограмм йода. 250 микрограмм. Это больной обязательно выйдет ребенок. И мать уже больная была. 9 месяцев у ней были нехватки. Потому что она же неправильно ест и пьет. И какие-то БАДы, может быть, понимает, может быть, не принимает. Но все равно больше то не хватать. А у японцев в миллиграммах. Микрограмм и миллиграмм – это же большая разница. Правильно? У них 13, а у нас 0,00 сколько-то там. Да. У нас очень маленькая доза. Поэтому мы все и у нас значит, и ментальные проблемы, включая шизофрению, психопатии, неврозы, навязчивые идеи, Депрессия это все нарушение щитовидной щитовидной. Когда я говорю щитовидные паращитовидной, страдает еще 7 желез внутренней секреции. Они тоже должны насыщаться йодом и микро-макроэлементами. Не только щитовидные, да. пара, а все остальные. И каждую минуту, каждую секунду они должны быть пропитаны этим йодом и микроэлементами, чтобы наша клетка правильно функционировала. И поэтому мы страдаем, болеем. Но вот теперь нужно, зная эти причины, мы можем в течение 3-4 месяцев убрать эти болезни и устранить всякие атеросклеротические нарушения в сосудах. Потом нужно знать, что если человек создан для того, чтобы он целый день был на улице, целый день копался в огороде, ходил, занимался каким-то спортом, но этого же нет, и лимфатическая система получает застой, венозный застой, и эта черная кровь, она должна выносить все эти яды. Этот гной, этот песок. Но поскольку человек сидит, смотрит за компьютером, за телевизором, ну, если полчаса там помал, э, или там час, полтора часа, все равно этого недостаточно. Да, конечно. Мышцы не тренируют. Вот этот насос мышечный, он должен гнать эту зловонную лимфу через выделительные органы. И потом в баню тоже надо ходить. Прекрасное э, э, лечение от атеросклероза, от, от э, ненужного холестерила и этих жиров. Они все будут выходить через поры кожи. Вообще лимфа, она относится к лепатологам и Она от нагревания она начинает быстро-быстро двигаться, когда тепло есть. Человеку да. нужно тепло. И тепло, и холод. Контрастный душ тоже помогает хорошо. И многое другое, то, что мы еще не знаем. Но надо найти оптимально все возможные причины, которые вызывают болезнь. Вот тогда мы победим болезнь. И мы победим тоже ментальные расстройства. Потому что наш мозг тоже должен питаться правильно. Чтобы был солнечный свет, чтобы человек научился быть довольным, что у него есть, чтобы не было жадности, не было гнева, не было эмоциональных расстройств. Я бы сказал, 80-90% всех болезней физически зависит от эмоционального состояния. Как портят нервы друг другу люди, семейные, семейные драмы каждый день, скандал, скандал, скандал, выяснение, денег нет. Пятое, десятое, соседям поругался, на работе постоянно стресс, стресс, стресс, стресс, стресс, стресс, стресс. Надпочечник выделяет гормоны и сужает сосуды порой за шести суток. Вот почему перед тем, как с кем-то поругаться, надо сказать себя, мне это надо, а что это будет мне давать. И, конечно, щитарина железа, она тоже начинает. Сразу реагирует, реагирует, сразу отключается все, И пищеварение нарушается, и ничего не будет впитываться. Вот когда человек завидует кому-то, вот у соседей, допустим, есть машина, так. а у другого соседа нет машины. У этого хороший большой телевизор, а этого нет. У одного есть стиральная машина, а у другой вот мои соседи да. вот. нет стиральной машины да. до сих пор. Вот она будет завидовать. Это что вообще? Естественно? Это неправильно, нет, нет. Это, неправильно. это белая зависть или черная зависть? Это, это бело-черная зависть. Черноватым оттенком, вот так скажем. Но надо с детских лет научить ребенка, чтобы он не зацикливался на этих материальных ценности, чтобы Он преодолевал их. Что главная ценность это правильное мышление, это любовь к природе, это любовь к Богу. Да, все религии говорят. Спокойствие Бога. основа всего, да, спокойствие, ходнокровие. Я всегда, говорю так, я всегда так говорю при споре, я говорю, вы правы, я не прав. Я на неправильно поступил, я знаю, что я прав, но он ему ничего не докажет, он упертый. Я говорю, вы правы, я не прав. Кончен бал, до свидания, раз разошлись. Если я слово «за» слово буду выяснять отношения, у меня будет спазм щитовидной железы и вообще спазм всех сосудов, по-моему. В связи с этим я решаю вопрос очень просто, вы правы? Я не прав. Извините, до свидания. Рассвет, а что Ну, что делать? Кроме того, я заметил, когда у меня не хватало йода, я ругался со всеми. Я был сумасшедший, нервный. С мамой, собственно, ругался. До того дошло, я потерял рассудок. Как только я начал принимать йод, все прошло в течение недели. Синий йод. Я простой йод даже принимал. Синий йод – это отлично. Просто я делал капли йода, там, на помидорах, в пектине растворяется. Съедал на пару капель ну, в пектине растворяется он, в картофеле и в тыкве растворяется сразу же с водой. Через неделю спокойствие, холоднокровие. Вот почему, если психбольницы вот, дать им йода, как вы говорите, вот вдоволь, их можно распустить. Ну, тогда куда делаются врачи? А кто будет зарплату платить? Это проблема. То есть это проблема. Проблема такая. Таким способом нельзя решать на государственном уровне. Кстати... У меня много врачей, которые значит учились у меня и купили много образовательных, значит, видеороликов, аудиоролики, видеоролики, но все, что относится к науке и искусству выздоровления. А, я знаю, у вас огромное количество на сайте. И документов, да. и видео, и специальные курсы, Разные которые вы высылаете. Да. То есть Разные человек программы. заходит на сайт, заказывает любую программу, дороже, меньше. Самообучение. И занимается самообучением. И Вот представьте себе, что если человек покупает о, всю мою лечебную практику за 50 лет, это стоит 2000 долларов. Дальше мы высылаем, если они сдают мне экзамены, американский диплом. Это супер. Супер диплом я видел. Да. Обалденный диплом. Просто. Есть программа да. на 700 долларов. Есть программа на 350 долларов. Все, что интересуется, чем интересуется человек, какую специальность он может выбрать. Гинекология, дерматология, диетология. Разные системы. От этого зависит количество времени. И мы высылаем и книги, и аудио, и книги, и видео. Но вы открыли эти курсы, правильно? Курсы, на Совершенно. которых вы приглашаете сейчас записаться на эти курсы, всех желающих и пройти. Несколько врачей уже записались именно. Врачей, что... За Это неделю, интерес. да, за неделю. Так. Я гарантирую, больше информации, чем же за шесть лет в медицинском институте уже проверено. Это несомненно. Вот. Мы сейчас набираем, друзья, на одну неделю, на одну неделю, и кто хочет приехать к нам в Газалкент, в Газалкенте здесь будем. И это хорошо, каждый день, где-то 3-4 часа, вот информация, и вы получите все необходимое для того, чтобы быть самим врачом у себя дома, чтобы помогать своим детям, родственникам, друзьям. И так далее. Если меня я же занимаюсь всю жизнь уже. Вот. Что в отношении Лянги? Это второй ролик уже. Да. Дорогие друзья, я жду от вас тоже пожеланий, вопросов. К доктору мы еще это устроим, не одну передачу. Я надеюсь, правильно? Отвечая на ваши вопросы, также можем устроить какую-то передачу. И будет это где объективно все сказано. Просто этот ролик надо вам просмотреть минимум. 15 раз. Чтобы понять, о чем была <смех> <смех> речь. Понимаете? Не один раз, не два раза, а 10 раз, 12 И когда вы смотрите, эта информация пропитывает вас, и вы уже выздоравливаете от общения. Понимаете, в чем дело? А то просмотрел, выключил, и вот, мимо ушей прошло. Так нельзя. Я лично просматриваю ролики несколько раз. То, что говорит Борис Арфаилович, Конечно, бесценная информация, тем более до этого мы ролик. И еще здесь ролик. У нас уже роликов 5-6, все они бесценные. Список роликов будет у нас под видео, где мы вместе снимали. Я еще хочу добавить, да. что для того, чтобы было нормальное восприятие и понимание, нужно людей разгипнотизировать а. сначала. Да. Ну, потому что с детства уже неправильную информацию дают, правильно? Да. И врачам дают неправильную информацию. Ну, она и... засела в голове. Да, вот. Поэтому вот эта слепота нужно убрать. Как? Вот сначала разгипнотизироваться, чтобы получить истинные знания. Что сказал Иисус Христос? Познать да. Познайте истину. И истину сделает вас свободными. От чего? свободными от ложной информации. В мире очень много лжепророков, лжеписателей, лжеученых. Полно же, правильно? 99 процентов. Да. Вот я многих видел, И когда работал в Америке. Приехал один инвалид на коляске, так. вооруженной охраной. Он себя объявил значит, Христом. Да. что он Иисус Христос, инкарнированный. И у него тысячи этих, в церкви, тысячи верующих, которые поверили, что он Иисус Христос. И я тогда делал, значит, кровь, дакфилд, Microscope Examination. Под темным поле зрения меня директор клиники, большой энтеропатической, научил, как интерпретировать и видеть, что творится в крови, в темном поле зрения. Темнопольный микроскоп, так да, да. где на экране да. видно все эритроциты, паразиты, все да, все угодно. Да. И когда я, значит, взял его кровь этого инвалида Иисуса Христа, я стал смеяться, что кровь была абсолютно ненормальна. Вот. я когда стал смеяться, эти телохранители хотели застрелить меня. Вот. Они, значит, сбежали все и вызвали директора. Он говорит, «Ты что делаешь? Ты что клиентов отпугиваешь?» <смех> <смех> Я извинился и говорю, «Извини, я сам поверил, что он Иисус Христос». Так. И вот таких э, лжепророков очень много, я встречал. На каждом шагу. Откройте <смех> интернет, и вы посмотрите, смотрите, какие рекомендации они дают. Один врач, там на букву «Х», допустим, условно, он говорит, больше жир, больше мясного. А второй говорит, нельзя это есть, ни в коем случае нельзя, вы должны быть веганом. Они сцепились между собой, народ разделился на две половины, и все как слепые, туда-сюда, туда-сюда, никто не знает, что делать. Здесь одно, здесь другое. И они вот по этому коридору идут, запутаны, обвязаны ложью, вот так вот руки скованы, и туман. Так вот этот вот Иисус Христос, у него был такой язычный, красивый голос. Он был такой не только дипломат, оратор. И вот благодаря ораторству он говорил, наши враги, те, кому выписывают таблетки, кому выписывают химические таблетки, они наши враги. Бог создал корни, цветы, листья. Вот истинное! И когда он говорил, все верили, понимаешь? И никто не глотал химические таблетки. Да. Благодаря тому, что он был оратор. Я помню, такой голос у него был потрясающий. И вот как он, инвалид, у него это дар, по-моему, с рождения, который он получил. Это тот товарищ, кто проповедует? Да, на, на коляске. Я понял. А то подумает, что это... Я понял, все вышли, там. На коляске, который двигался Иисусом. Да. Да, действительно, в Библии, допустим, на первой столице написано в Старом Завете еще, «И даю вам в пищу плод древесный, и семена, и листья, и трава, все, что растет». Будет вам в пищу. Да. 29 стих. Да, Первая глава, да, 29 стих. пищу. Да. одно Мы же изменили этому, и когда человек болеет, он даже не знает, что ему делать. Он начинает наоборот, идет к доктору, говорит, мясного больше, жареного больше, давай, это варенье больше. Онкологическая клиника приехала моя знакомая, слепая, все ее вот так вот привезли. Я говорю, что вы едите, говорит, говорю, доктор сказал, варенье каждый день для повышения сил, сахара побольше, пирожное, каши сладкие, все сладкое должно быть, мясного побольше. Она говорит: я слеп, но я умираю, буквально она упала. Я взял все, потом, извиняюсь, это я раньше дурью занимался, всех подлечивал. Я все у нее убрал, дал ей гречку, дал ей некоторые а, стимулирующие иммунитет травы, и она тебе 10 дней уже бегала. Mm -hmm. Это раньше было. Я еще был сумасшедший, а сейчас я уже умный. Я сижу, молчу, и никогда никому ничего не скажу. Значит, согласно и Библии, и не Библии, возьмете. Иоанн Креститель, который крестил Иисуса Христа. Чем он питался? Кузнечиками. корение кузнечиками да. и диким медом. Да. Вот Супер. и все. Вот такая диета. Попробуйте. Кстати. Он спал, он спал где-то там. Где на земле спал. Попробуйте. Да. Великолепно. Сейчас, кстати, мода пошла, вы же знаете, вот что мясо заменяют кузнечиками, где, сверчками. Да, да. Сейчас, сейчас глобалисты, в хорошем смысле. Они заменили мясную пищу, сверчки, кузнечики. И, все, и вот народ трепещет. Он говорит, этого нельзя есть. Мы мясо хотим, какие сверчки? На самом деле, добавьте к сверчкам меда, и вы получите благо. Зачем вы так вот за Это говорит о том, да. что он питался воздухом. Да. Параноед был. Чистый Да, тогда и в Иордане он же крестил. В Иордане крестил. Да, конечно. Какой голос у него был. Слушали сотни-сотни людей вокруг него. Да, что... Откуда энергия, правильно? Если Извините. он один раз ел, допустим. Больше не ел. Чистый воздух, основа. Даниил со своими учениками в Вавилоне, когда плен был в Вавиловске, Россия или всех евреев, да. и потом они должны в течение двух лет, да, должны все эти ученые за царским столом быть. А Даниил с учениками отказался. Там их было 10 братьев, по-моему. Они сказали, нет, мы будем питаться только овощами. И вода. Овощи, Овощи и вода 10 дней. Евна сказал, если у вас будут худые лица, мне голову снесет на водонос. Да. Он говорит, вот ты посмотри сначала, вот, кто будет полнее и кто лучше будет выглядеть. Те, кто питался жирно, да. царство стола, имеют лописи? И он овощи? убедил евнаха. И евнах их кормил не за царским столом, а отдельно. А вообще? Да. И через 10 дней они пристали перед царем. И их лица были намного лучше. То есть, поясним, они ели 10 дней только овощи. И пили воду. И их лиса были намного моложе, чем у тех, кто питался царского стола. И полнее они были. Даже поправились. Поправились. И выглядели, то есть краска была как персик. Но тогда какое качество было овощей? Качество и воздух, и качество овощей. Но не сравнить с нашим качеством, правильно?